как управлять своими эмоциями, чтобы стать мудрой женой. Об этом и многом другом я сегодня расскажу в блоке, который приветствует в марафоне «Я – женщина». И первый блок будет посвящен именно этому. Здравствуйте, я Марина Демидова, и в этом видео мы с вами будем разговаривать о состоянии женщины. И для того, чтобы нам комфортно двигалось, я предлагаю вам взять тетрадку и ручку, и записывать те осознания, которые вы будете получать в момент просмотра этого видео. Итак, дорогие друзья, впереди у нас 15 дней замечательного путешествия к истинной женщине, которая есть в каждой из вас. И эта женщина расцветет необыкновенными красками после прохождения этого марафона. Сегодня мы с вами поговорим и ответим на вопрос, кто я как женщина, и выполним одно из упражнений, которые есть у вас в рабочей тетради. Поэтому важно ее распечатать и заполнять упражнения именно в рабочей тетради. Это сделано для вашего удобства, и наши организаторы постарались сделать это максимально красиво, с максимальной заботой о вас. Итак, кто же я, как женщина, и из чего я состою? Может быть, помните эту песню «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки, сделаны наши мальчишки?» Вот сегодня мы поговорим о том, из чего сделаны мы, девчонки. И в первую очередь хочу сказать, что когда мы думаем, что мы проявляем заботу о себе или любовь, покупая дорогое платье, находясь в каком-то дорогом салоне или спа-курорте, это не всегда равно любовь к себе, потому что иногда это бывает, но нет внутреннего принятия меня как женщину, как часть этой огромной вселенной, которая несет украшения в этот мир. Давайте сейчас рассмотрим, кто же мы на самом деле и что внутри нас позволяет нам либо достигать, либо мешает достигать наших целей и результатов в жизни, которые каждая женщина для себя ставит. Огромное количество женщин, которые приходят ко мне на консультацию, иногда задают прямо вопрос, я получаю мало денег. Но вы сейчас увидите, насколько тонко все взаимосвязано и насколько важно понять, как управлять своими эмоциями. И мы рассмотрим всего пять правил и рассмотрим тест колесо эмоционального баланса. Итак, приступим. Я буду рассказывать о каждой эмоции, которая есть у вас в тетради, а вы будете записывать те осознания, которые получили в момент прослушивания этого видео. Первая эмоция – это гнев. Она рождается из страха и относится к элементу «вода» по колесу эмоционального баланса, состоящей из пяти энергий, которые первичны после рождения взаимодействия двух энергий «любовь» и «страх». Наверняка вы знаете эту мандалу Иньян и наверняка слышали, что любовь и страх – это первичные энергии. Но от взаимодействия этих двух энергий у нас получается такая радуга эмоций. И пять эмоций первичных, которые влияют на наше внутреннее состояние и обязательно влияют на наше внешнее окружение, как оно к нам проявляется, мы сегодня сделаем диагностику. А вот как с этим работать, мы об этом поговорим в третьем дне моего блока «Мудрая жена». И я, Марина Демитова, советую вам подписаться на мой канал YouTube и заглянуть в плейлист «Женский час силы». Там вы много интересного найдете для себя и, возможно, будете применять эти практики на деле. Первая эмоция – гнев, который рождается из страха за жизнь кого-то или себя. И вы начинаете гневаться, либо проявляя этот гнев вовне, либо проявляя этот гнев вовнутрь себя, который разрушает в первую очередь нашу мочеполовую систему. Здесь у нас два важных меридиана почки и мочевой пузырь. И если у вас есть уже проявленные заболевания по этим органам, к мочеполовой системе относится еще и грудь у женщины, то вы можете спокойно поставить себе определенную цифру на строке, когда мы делаем колесо эмоционального баланса. Гнев разрушает не только наше внутреннее состояние, но и, конечно, отношения с близкими. Вспомните такие вещи, когда вы неосознанно начинали кричать на кого-то. Да? Допустим, возьмем ситуацию, когда ребенок сидит на крае стула, стола, дивана, и вот он уже падает. И вы подхватываете его, и первое, что вы делаете, вы начинаете на него кричать или, не дай бог, хлопать, потому что «как ты мог? Я же тебе сказала, сиди смирно». И ты начинаешь эмоционировать по этому поводу, и заводишься, и начинаешь потом плакать, «Зачем я это сделала?» Но это уже сделано. И вот эта эмоция, она очень сильно разрушает отношения не только внутри с собой, потому что вызывает чувство вины, но и дает еще разрушение именно по человеческим отношениям с нашими мужчинами, с нашими детьми, с нашими родителями, те, кто нам так дорог и так близок. Следующая эмоция – это депрессивно-агрессивное состояние, которое относится к элементу дерева. И там у нас показатель лакмусовой бумажкой наше тело, которое нам говорит, что именно эта эмоция является первичной, с которой нам нужно работать, которая заставляет нас делать какие-то вещи, за которые потом нам приходится краснеть или просто создается чувство вины. Это депрессивно-агрессивное состояние, которое влияет на нашу, поч на нашу печень и желчный пузырь. Если у вас уже есть проявленные заболевания в этих органах, имеет смысл поставить высокий балл напротив этой эмоции. Немножечко поясню, что такое агрессия, потому что часто путают с гневом агрессию. Агрессия проявляется из -за позиции зависти. Если гнев из страха, то агрессия из зависти. А первичная эмоция зависти – это сравнение. И если вы очень часто сравниваете свои результаты с чьими-то результатами, или вообще чьи-то результаты, обсуждаете других людей, очень часто внимательно относитесь к другим людям, к их результатам, но не внимательно к своим, то, конечно, это вызывает зависть. Как хотите это называйте – белое, серое, зеленое, желтое. Их огромное количество цветов. Любая зависть разрушительная. И когда вы начинаете сравнивать не свои бывшие результаты с существующими, а чьи-то результаты, это всегда приводит к агрессивному настрою. Опять же, как внутрь себя, я такая неумеха, у меня не получается, а у всех получается. Или вовне, это ты так сделал, это тебе хорошо, потому что у тебя там родители какие-то, или ты живешь в какой-то стране, или еще что-то, а вот у меня получается так, потому что я вот такая. то и оправдательная ситуация жертвы. Поэтому, если у вас есть уже проявленные заболевания в этих органах, поставьте высокий балл напротив состояния агрессии и депрессии. Если мы говорим о следующей эмоции, которая проявляется как печаль или радость, то это относится к очень большому блоку нашего здоровья – Сердце, перикар, тройной обогреватель, тонкий кишечник. Тонкий кишечник является нашей кухней. Это то, что является заботливым поваром и приготавливает для нашего тела то необходимое количество аминокислот, которыми мы живем и строим новые клетки. И, соответственно, если здесь у нас нет внутренней радости, если мы не умеем радоваться моменту тому, что сейчас с нами происходит, если мы все время огорчаемся и видим какие-то только неприятные моменты в жизни, мы их смакуем, мы о них говорим, то к чему это может привести? Это загущение крови, это артериальное давление, это дает возможность сбоя гормональной системы и, конечно, пищеварительного тракта. Поэтому... А, кстати, это еще очень сильно влияет на температуру тела. У кого-то оно сильно горячее, у кого-то оно, там, конечности холодеет, не хватает энергии. Энергия огня нам важна, потому что она дает игру, то состояние радости, драйва, когда мы начинаем создавать результаты. И здесь важно понимать, что перекос, вот в это состояние веселья постоянного, оно тоже приведет к тому, что потом будет откат. Вот уметь равновесить свои эмоциональные ряды это большое искусство, и мудрая жена этим умеет управлять. Если мы внутри целостны и спокойны, то и вокруг нас целостность и спокойность. И очень важно понять, что когда вы будете оценивать свои эмоциональные риты по десятибальной шкале, проявлять не оценку с позиции того, мне все говорят, что я там гневливая или я там все время агрессирую. Или я все время хожу печальное. Не слушайте оценку других людей. Лучше всего обратите внимание на тело. Тело никогда не врет. И если есть какие-то признаки, которые отклонения по телу, посмотрите, какой основной, что вас больше всего на данный момент времени беспокоит. И вот если это у вас будет приоритете приоритете, именно над этой эмоцией и нужно будет работать. А как? Об этом мы поговорим в третьем видео, в третьем уроке моего блога «Мудрая жена». И я, Марина Демидова, раскрою вам секрет. Следующая эмоция – это контролерство, которое в противовес нашей любви. Мы говорили с вами, что любовь и страх – это те эмоции, те две энергии, которые являются базовыми, первичными для создания всего, что происходит в этом мире, в том числе нас, наших детей и всего того материального, что нас окружает. Все созданное с любовью нас радует и ближе к ну, такому целостному гармоничному, конечно, это круг. Вспомните, мы любим рюшечки, мы любим накаточки, мы любим красивые цвета, мы любим радугу, которая тоже является полукругом. Мы стремимся к этому и неосознанно принимаем формы, которые близки к кругу или сфере, за идеальные. И поэтому, когда мы с вами будем рассматривать колесо своего эмоционального баланса, обращаю ваше внимание, что очень важно не печалиться насчет того, что оно сейчас не похоже на колесо, а радоваться тому, что у вас уже есть инструменты, как это колесо выровнять и приблизить к идеальному балансу. Итак, эмоция контролерства – это функция, когда мы начинаем контролировать не свои эмоции, а чужие действия. И, конечно, любая женщина попадается в эти сети, когда мы начинаем контролировать своих детей, своих мужей, своих близких домочадцев для того, чтобы все было по ее. И если это не по ее, то у нас возникает какая-то эмоция. Какая может быть эмоция после того, как что-то сделано не по-вашему? Конечно, это может быть гнев, агрессия, то, что проявляет именно а, от контролерства идет, да, то есть, когда мы это рассматриваем, обратите внимание на тело. Что здесь является показателем, что вы жесткий контролер? Это а, какие-то проблемы с желудком, потому что здесь меридианы желудка, селезенка, и с лимфатической системой. Поскольку селезенка является кровотворным органом, то здесь могут быть еще и проблемы с кровью. Поэтому обратите ваше внимание, что говорит вам тело, насколько часто вы болеете желудочными болями, если у вас гастриты или язвы как у вас работает лимфа, как вы а, вообще, а, какие у вас отношения с кровью. Да? Здесь вы можете четко проследить, а, являетесь ли вы контролером. Тело вам подскажет. Ну и, конечно, когда мы контролируем, это не является заботой. Противоположность контролерства – это забота. Когда мы умеем заботливо спросить, заботливо подойти к человеку, с заботой сделать что-то, а не с позиции контролерства, не приказывать, а просить. И когда женщины ко мне приходят на консультацию, очень многие говорят, что я вообще не умею просить, мне лучше самой сделать, чем кого-то просить. Задумайтесь об этом и посмотрите внимательно еще раз, какой балл вы поставили в этой строке. Следующая эмоция – это наша серьезность. Серьезность или жизненность в дуальности нашего мира проявляется таким образом, что если мы очень серьезно относимся к каким-то вещам, которые для нас на данный момент времени не являются по жизнеобеспечению такими очень важными, да, то есть это не влияет на нашу продолжительность жизни, на наше здоровье, то в любом случае это значит не настолько серьезная вещь. Вот, например, если женщина очень любит ходить по магазинам и на это тратит очень много времени, то, соответственно, она очень серьезно подходит к вопросу выбора одежды или косметики, ну, не важно чего, но не серьезно, например, подходит к своему планированию времени. И у вас, дорогие женщины, будет на эту тему блог, когда вы будете с любой Соколовой прорабатывать тайм-менеджмент и работу с временем, как успеть большое количество дел в маленький промежуток времени. И э, лакмусовой бумажкой тела в этот момент является ваши меридианы легкие и толстый кишечник. Хочу вам сказать, что легкие – это одно из важных составляющих органов нашего тела, потому что мы можем какое-то время не есть, мы можем время какое-то не пить, мы можем даже отрезать какую-то часть органов, которые не сильно на нас повлияет. да Мы знаем об этом, но без воздуха мы не можем жить а в средний человек больше 10 секунд, ему уже тяжело. Поэтому, когда мы смотрим на отношения серьезности и жизненной яркой позиции желания жить, вот эти две дуальности, очень важно посмотреть, где же мы все-таки очень серьезно начинаем заниматься несерьезными вещами и совсем упускаем из виду серьезные вещи. Жизненность – это состояние равное, когда мы духовно и материально Идем в балансе. Вот этот баланс сохранить в наше время очень сложно, потому что огромное количество информации сыпется, все предлагают нам какие-то материальные блага. Мы из состояния зависти смотрим, что у соседа и тоже этого хотим. С одной стороны, это здорово. Это является стимулом для того, чтобы мы двигались вперед и зарабатывали деньги. Но Если мы сильно в этом погрязли, то имейте в виду, что будут какие-то проблемы с кишечником. Это могут быть геморрои, это могут быть запоры, это могут быть калиты, все, что связано с невыбросом остатков. Поэтому так важно очищать свое пространство в доме, разбирать в своих шкафах и в своих телефонах, для того, чтобы выбросить все лишнее, весь мусор, который мы накапливаем возле себя, ну и, конечно, ментальная чистка. Это тоже очень важно. Поэтому подумайте сейчас внимательно над тем заданием, которое дано вам в рабочей тетради. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я с удовольствием в них разберусь и дам вам обратную связь. И завтра в 10 часов я жду вас на эфире следующего урока, в котором мы с вами разберем и нарисуем домик, в котором живет любовь. Мы составим с вами ценности, узнаем, как взаимодействовать с нашими мужчинами, исходя из ключевой позиции, которую мы сейчас узнали, какая энергия у нас превалирует, научимся изучать наших мужчин, какая энергия у них превалирует, и научимся взаимодействовать, как сделать так, чтобы нас слышали, и мы были услышаны со своими просьбами и мольбами, нашей второй половине итак дорогие друзья с вами была марина демидова не забудьте подписаться на мой канал youtube поставить колокольчик который будет напоминать вам о новых видео и до встречи в следующем дне марафона